Пильха, Петропавловского собора горит у меня за правым плечом, Упираясь в берлинскую выцветшую лазурь петербургского неба. Там, на заячьем острове, зародился наш город. Там Петр сжал своих сильных мужских объятий Эту болотистую, поросшую редким леском землю И заранил в нее семя людей. Приказав поставить там деревянную церковку с колокольней шпилем И нарубить из древесных стволов стены крепости, и церковь и крепость, Нарекли во имя первого апостола Петра и Павла. Там брачная ложа и колыбель нашего города. Там каждый шаг дышит памятью о начале и о жизни, Петербурга. И так как там спит Великий Петр, и все, кто последовали за ним на русском престоле, это значит, что там, Петербургу, нет конца. Там всегда только его начало. Идемте с нами в Петропавловскую крепость. Пройдемте по ней не парадным туристическим маршрутом, а ее Малохоженными дорожками и путями. И, может быть, вам удастся почувствовать Петербург, город родившийся, но не желающий, не родивший.